Ветер ласкает глаза, солнце уходит в закат Кто был со мной до конца, с теми шагу назад И вот мы стали сильней, но накрывает тоска Я соберу всех друзей и тогда Звук поставим на всю и соседи не спят Кто под нами внизу, вы простите меня А потом о любви говорить до утра Это юность моя это юность моя Звук поставим на всю И соседи не спят Кто под нами внизу Вы простите меня А потом о любви Говори до утра Это юность моя Это юность моя Забери меня куда-то вдаль Подожди меня еще чуть-чуть Только ты расплавишь мою сталь Не давая медленно тонуть это будет самый лучший движ Моя музыка полна тобой Мне понятно все до запятой Я верю в чудеса Слышу все голоса Они смеются, а ты боль. Пой, пой со мной, make some noise А по факту мы не знакомы Но о а тебе я знаю все Я верю в чудеса Слышу все они смеются, а ты пой, пой со мной, make some noise, а по факту мы не знакомы. Но... А теперь я знаю все. Погоди, что это так закачал? Помолчи, не хочу пропустить начало Лови мелодию так, как я ловлю Так, как я люблю, так, как будто Почему ты глазами бэм-барабэм Прогоняй лень прочь Прокачай, что есть мочи ночью или днем Хочешь, подойдем ближе в центр Взгляды все соберем Бери себя в руки, не зови суку-суку Ты со мной видишь знаки get, лайки, без драки Тише, братцы, без драки, туха, танчики Танцы Теперь давай танцуй Что смущать тебя? Давай да не стойте зря! О, давай танцуй, что смущает тебя? Давай танцуй. да да да да стойте зря